Ты написал, всегда с тобой, но ты далек, как звезды летом. Тебе увидеться со мной труднее, чем вечеру с рассветом. Ты подписался, старый друг, все верно, но и мы стареем. А вдруг замкнется жизнь и круг, и повидаться. Не успеем.